Кипр – один из наиболее востребованных летних курортов. Среди его преимуществ – упрощенный визовый режим для туристов, богатая культурная и развлекательная жизнь острова, а также сравнительно недорогие перелеты и аренда недвижимости. Территория острова Кипр разделена на две части. Северная часть находится под юрисдикцией Турции, южная – независимая республика Кипр. Остров омывается Средиземным морем. Большинство туристов отдают предпочтение южной части Кипра, так как здесь большая протяженность береговой линии, более развитая инфраструктура, разнообразные пляжи, как песок, так и мелкая галька. Основные культурные памятки и природоохранные зоны также находятся на территории южного Кипра. Само южное побережье имеет четыре наиболее развитых районов отдыха. Лимосол. Его главное преимущество в том, что город равно отдален от других курортных зон в часе езды от них. Лимассол сочетает в себе новый город-деловую столицу острова и старый город-сосредоточение ветхих зданий. Аянапа просто создана для молодежного тусовочного отдыха, бары, пляжные дискотеки и круглосуточное веселье. Аянапа также знаменита одним из лучших пляжей острова. Ларнака по ритму жизни уступает обеим вышеперечисленным курортам, зато жилье здесь обойдется немного дешевле. Этот курорт рекомендует семьям с детьми и экономным туристам. Пафос – город-лидер по количеству исторических и архитектурных памяток. Идеальное место для тех, кто ищет сочетание истории и современного курорта. Поэтому Пафос рекомендован всем без исключения туристам. Кипр входит в Евросоюз, но не входит в Шенгенскую зону. Туристам, желающим посетить остров, достаточно открыть так называемую провизу. Делается она бесплатно всего за 2-3 дня. Для этого скачайте форму на сайте посольства Кипра в Украине, заполните ее и отправьте обратно. В анкете нужно указать место, где вы планируете остановиться – отель или адрес квартиры. Даже если вы все еще не решили вопрос жильем, а виза уже поджимает, можно сделать фейковую бронь в отеле, где не требует аванса, и забить данные в графу анкеты. За месяц до вылета стоимость авиабилетов обойдется примерно в 5,5 тысяч гривен с человека в оба конца с багажом. Кипр входит в зону евро. Расчетная валюта на острове – кипрский фунт и евро. Доллар принимают крайне редко. Обменять валюту на Кипре можно в банках, гостиницах, на почте, в некоторых транспортных агентствах и банкоматах. Комиссия составляет, как правило, 1-2% круглосуточно работающих банкоматах до 4%. Обратите внимание, с мая по август банки открыты с понедельника по пятницу с 8.15 до 13.00. Чтобы посетить близлежащие памятки и проехаться сбережем, стоит подумать об аренде авто. Тем более, что на Кипре эта услуга достаточно развита и повсеместна. При онлайн бронировании в крупных автосалонах с вас, скорее всего, потребует залог в размере 5-8 сотен евро. Но на месте можно найти небольшие лизинговые центры, где залог не берут, только скан ваших прав или паспорта. Автомобили, сдаваемые в аренду туристам, имеют красные номера, которые начинаются с буквы Z. Тщательно осматривайте машину и фиксируйте все повреждения, ведь любая царапина потом ляжет на ваш кошелек. Кстати, страховка не распространяется на Северный Кипр и внедорожье. А теперь небольшой пример о том, как выбрать авто онлайн и арендовать его. Выбираем страну, город, обозначаем сроки аренды и ставим галочку «Хотим забрать машину в аэропорту». Убираем ненужные варианты. Для этого слева в фильтрах находим и ставим галочки, например, кондиционер и коробка автомат. Отсортируем машины по цене. Теперь выбираем машину на свой вкус и кошелек и нажимаем кнопку бронировать. Дальше нас перекидает на страницу с информацией о машине. Там же можно заказать дополнительные опции. Так, вполне вместительный Nissan Note обойдется примерно в 25 евро за день с нулевой франшизой и без залога. На сегодня у нас все, а просто банк вам желает принимать только правильные решения.